Мой переезд еще не случился, поэтому расскажу о новом Гноме. Гном 43 выйдет уже в сентябре, поэтому я хочу сделать обзор на это обновление чуть раньше его выхода, а то вдруг к выходу не смогу уже. Обновление довольно маленькое, но все же тут есть кое-что интересное, о чем можно рассказать. В этой версии появилось новое меню быстрых настроек, которое напоминает быстрые настройки, как в macOS. Windows 11 и Chrome OS. Художественный фильм В этом новом меню есть как прежние настройки. Можно поменять громкость, включить интернет, открыть параметры, выключить компьютер и все подобное. Ну и новый дизайн позволил расширить функциональность этого меню. Теперь через него можно сделать снимок экрана. Это будет полезно тем, у кого сломалась кнопка Print Screen, например. Боже, какая шутка! Также добавили возможность выбирать разные аудиоустройства. Удивительно, что раньше такого делать было нельзя. Ну и кнопки снизу. Помимо старых возможностей, теперь можно включить ночной режим и темную тему. Могу также отметить, что некоторых переключателей может не быть в зависимости от устройства. Например, если у вас нет блютуза, то и кнопки для его включения не будет. А если у вас нет батареи, то некоторые кнопки справа вверху переместятся в левую сторону, чтобы сохранять визуальный баланс. А то многие жаловались во время тестирования, что на ПК оно выглядит некрасиво. Для этой версии разработчики решили сделать редизайн только с базовым функционалом, не добавляя другие из запланированных возможностей. Ведь разработчики уже какое-то время работают над добавлением адаптивности в оболочку Gnome, для которой новый дизайн быстрых настроек очень важен для удобного использования. Поэтому для 43-й версии не стали добавлять кучу разных переключателей, полезных только для мобильных устройств. Gnome Files тоже получил новый дизайн. В целом, теперь он выглядит намного красивее. Теперь тут используется новое контекстное меню. Она похожа на то, как это работает в Android. Например, вот эта штука с стрелочкой больше не показывает варианты выбора справа, а нужно нажимать на нее. Окно свойства тоже теперь новое. Ну и, конечно же, теперь появилась поддержка адаптивности, если сжать окно, то снизу появляется панель, куда переносятся некоторые элементы управления, которые были сверху. Ну и панель слева открывается в виде шторки. Это классное решение для экономии пространства. Еще мне понравилось, как переделали внешний вид выделения файлов и папок, Раньше, если нажать на картинку, то оно ее заполняло ярким синим цветом. Причем текст как будто отдельно еще одно выделение имеет, что выглядит не очень красиво и еще сложно распознать картинку из-за этого синего цвета. А в новой версии выделяется только фон, что выглядит красивей. Еще при наведении мышкой на файлы тоже появляется выделение фона. Это сильнее заметно с темной темой. В старой версии при наведении мышкой выделение почти не видно. Ну и еще одна очень классная штука. Теперь можно форматировать флешку, нажав правой кнопкой по ней и выбрав опцию «Форматировать» по типу, как это работает в Windows. Очень хорошо, что разработчики прислушались и добавили это. Меню приложений стало более интуитивно понятным. Появились стрелочки, с помощью которых можно перемещаться по страницам, ну а также они работают как визуальные подсказки, показывая, что есть другие страницы. В папках стрелочки тоже есть. Но это не все, перемещение приложений стало на порядок удобнее и отзывчивей, теперь можно нормально перемещать их по страницам. В GNOME 42 перемещать приложения было невозможно сколько не стараясь. Точнее, перемещать их-то можно было между страницами, но только это работало в одну сторону. Календарь получил мелкий редизайн, теперь справа есть панель с датой и событиями, поэтому теперь им намного удобнее пользоваться. Gnome Maps переработали, помимо нового дизайна, теперь карты используют новую библиотеку LeapshowMate для отображения карты, из-за чего производительность должна быть лучше. Мне даже захотелось сделать тест, чтобы проверить, правда ли производительность стала лучше. Это правда, нас не обманули. Карты теперь очень плавно и быстро работают. Масштаб меняется мгновенно, а не как в 42-й версии, что там при изменении масштаба иногда пустоту видно, а только потом прогружается что-то. Вот результат. Разница довольно сильная. Теперь у калькулятора вон та кнопка оранжевого цвета. Это, вероятно, сделали потому, что на значке приложения эта кнопка тоже оранжевая, что выглядит логично. Это, походу, первое официальное приложение со своим, так сказать, брендингом. Раньше, до выхода библиотеки Адвайта, Вот такое сделать, чтобы в каком-то приложении использовались собственные цвета, было нельзя. С помощью тем, например, цвета всегда менялись глобально и сразу для всех приложений. Но, как видите, теперь могут уживаться вместе приложения, использующие разные цвета, и это не вызывает конфликтов. Это та причина, почему я против кастомизации, ведь она не позволяла иметь разнообразные приложения, и я не понимаю, как люди на полном серьезе критикуют Адвайта, когда она исправляет гигантские проблемы с идентичностью приложений. В параметрах появилась вкладка с безопасностью о устройстве. Она показывает то, насколько защищен у вас компьютер. В Gnome Software тоже есть некоторые изменения, выбор источника теперь находится снизу под кнопкой «Установить» и выглядит более красочно, а снизу страницы приложения находится приложение от того же автора, но его так и не оптимизировали. До сих пор он что-то загружает очень долго и это сильно бесит. Ну, еще у приложений теперь новый дизайн окна с информацией о приложении. Кстати, кое-что из запланированных штук для Gnome 43 все же не добавили, я говорю о переключении темы на основе времени суток. Возможно? От этой идеи просто отказались, или решили отложить на потом. В целом, это обновление нормальное, ничего особенного. Тут в основном по большей части всякие не самые заметные изменения, но внимание разработчиков к мелким деталям это тоже хорошо. Примерно 80% из того, что добавили в Gnome 43, было известно довольно давно, еще до выхода 42 версии. Также, было бы интересно порассуждать, а что может появиться в Gnome 44? Вот, например, один человек предложил добавить возможность редактировать кнопки в быстрых настройках, чтобы их можно было добавлять, убирать и менять расположение. Разработчики уже обсуждают, как будут улучшать меню быстрых настроек. В основном обсуждают, какие добавить новые переключатели, например, фонарик мобильный интернет, режим не беспокоить и все в таком роде. Гном веб должны довести до ума, его оптимизируют и производительность увеличится примерно в два раза. Еще появится поддержка дополнений, что сделает этот браузер не таким бесполезным. Конечно же, больше всего я жду цветовые акценты, потому что в Гном не хватает персонализации. И также жду реколоринг API для Двайта, который позволит разработчикам без каких-либо усилий настраивать цвета в их приложениях, поэтому в итоге у нас могут появиться более внешне разнообразные приложения для гном. Еще мне интересно, как будет развиваться гном как адаптивная оболочка, разработчики делились прогрессом адаптации гнома под мобильные размеры экрана, и это выглядит довольно интересно, хоть и находится в сыром состоянии. Есть один момент, что там, где список приложений для фона используются обои, а не серый цвет, как на десктопной версии, это похоже на то, как это выглядит с расширением Blur My Shell, только без размытия. Интересно, будут ли также на десктопной версии использоваться обои в списке приложений вместо серого цвета. Это все. Пока-пока.